Здорово, народ! С вами самостройщик Леха, и это предпоследняя серия нашей цыганской комнаты. Ой, спальня комнаты. Так вот, речь сегодня будет про откосы, подоконники, в общем, герметизацию. Все это будет в одном ролике, как вы знаете, не люблю делить их на тысячу роликов, там по чуть-чуть 5 минут. Все будет в одном, оно получилось маленькое, емкостное, маленькое предословие. Эти окна стоят столько же, сколько коробка, то есть две полных зимы. Их никто не клеил. Не пропенивал, отливов нету, в общем, голяк. Поэтому все сейчас будут делать его буквально с монтажа. А перед тем, как мы продолжим, хотим посоветовать вам один очень интересный канал. Движ за недвиж. Здесь ребята показывают, как прокачивают старые здания, выбирают и покупают недвижимость, реконструируют и управляют объектами. Честно говоря о стоимости ремонтов, работ и содержания объектов. Также они делятся тем, как проводят свободное время, показывают свои экспедиции и поездки по России. Если вам интересна тема строительства или вы любите путешествия, то обязательно подписывайтесь на их канал. Ссылка в описании. Ну, начнем с удаления пены. Естественно, пену нужно старую всю удалить, как снутри, так и снаружи. Снаружи удалю, наверное, все-таки весной. Сейчас выходить на недобалкон в скользкую погоду как-то не очень, поэтому подожду до весны, ничего страшного. Удаляю с внутренней части с углублением где-то на сантиметр, на пол сантиметра, чтобы новой пеной обновить старую. Ну, пусть старая там уже разрушилась, поэтому лучше уж новый, чем старый. Удалили пену и закрыли тему. Переходим к подоконнику. Подоконник буду крепить я только с одной стороны, то есть имеется в виду стену, потому что с другой стороны находится дверь и там никак. Зачем он делается? Это делается на углубление 5 см, чтобы добавить устойчивости к подоконнику, если вы вдруг на него наступите. И к тому же, когда он в 2 втором распоре, он считается сидит мертвым. Подоконник у меня будет самый дешевенький, пластиковый. 400 рублей квадратный метр, почему? Потому что у меня 9 окон, и если покупать подоконник за 2000, который покрыт винилом, то это просто не очень дешево. Есть еще вариант сделать деревянный, его поведет, Если еще сделать каменный, но это не бюджетный вариант. Мой бюджетный обычный пластик, по крайней мере в спальнях, это точно, в зале еще кухни, пока не обсуждалось. Делал углубление 5 сантиметров в газоблоке, с другой стороны, там ничего нету, поэтому пока только с одной. Теперь нужно как-то выровнять в плоскости. Я буду использовать от СВ... точнее от плитки систему СВП. Такие треугольнички. Если их поставить друг на друга, то они не скользят. В принципе, мне то, что нужно. Я на них поставлю подоконник. Опущу подоконник под профиль. Одну сторону выровню, а вторую сторону уже от батареи. Я также эти треугольники найду в плоскости по уровню. Еще маленькая, скажем так, лайфхак. Мне подсказали... Перед тем, как подсунут подоконник, профиль подставочный, я профиль просверлил через кажд 20 см. Сейчас многие будут в шоке, зачем ты что делаешь? Я просверлил его не насквозь, а до середины. Так как там пустота, и там холодно, теперь берем монтажный пистолет и продуваем туда пену. Теперь там холода не будет, там все будет спеть. Продувал я специально зимней пеной, которая минус 20 держит. И на улице сейчас минус 2, поэтому нормально. Ну и перед тем, как уже начать монтировать сам Наш подоконник пластиковый. Я слегка увлажнил камень, ну, то есть газоблок, и сантиметр снизу между профилем подставкой, точнее между камнем подставкой и профилем, надул туда сантиметр пены. Затем получается, когда я поставлю подоконник, я его где-то на пол сантиметра до конца не, ну, не засовываю прям в упор, чтобы там эта пена раздулась. И, получается между подставочным профилем и подоконником будет сантиметровый слой пены. И это получается такой сэндвич, то есть подставочный профиль сейчас между пеной, потом пол сантиметра, сантиметра там пены самой, и потом идет подоконник. Поэтому оттуда дуть точно не будет, стопудово можно будет спать спокойно. Ну и теперь, когда одна часть полностью, скажем так, вцепилась в подставочный профиль, вторую часть с помощью также системы СВП и уровня я выравниваю, то есть делаю подоконник ровным. Ну и теперь сверху нагромоздил где-то 80 кг веса, и теперь там можно спокойно задуть, так как все выставлено по уровню, ничего не подымет, у пены не хватит только силы поднять. Задуваем и все. Если использовать пену, которая в трубочках, мне кажется у нее силы хватит поднять, поэтому я использовал обычную зимнюю пену с маленьким расширением. Ну, с подоконником понятно, пока он там застывает. Теперь нужно сделать нижнюю часть, ступеньку. Да, можно купить готовую ступеньку, она стоит где-то 5-8 тысяч, можно за 6 найти, как повезет. Но у меня оконные откосы плюс подоконник, все это стало в 3, а тут какая-то ступенька стоит в раза больше. Нет, это не мой вариант. Полазив по дому, нашел мне старую плитку волосерой, которую я нигде не использую, потому что не подходит под мой интерьер. Нарезал ее кусочками, теперь буду использовать по два слоя плитки подставку, то есть выход на этот балкончик. То есть, почему два слоя? Потому что я узнавал, да, так действительно используют, тем более используют даже то есть, в коммерческих целях. Тут будет, дай бог, выход раз в неделю на балкон, поэтому вообще спокойно, тем более плитка сантиметровой толщины, ее продавить в принципе не хватит. И между также профилем и посадочным профилем, ну то есть стартовым, Профиля, куда подоконник вставляется, оставляю взор. И также его проверяю наскву, не насквозь до середины. И также с лутопеной. Также в этом профиле подставочном пена и в самой, между плиткой и этим профилем, тоже сантиметр пены. Так что холод не пройдет. И уже через 4 дня, когда нижняя часть высохла, я сверхненес еще слой плитки. Только уже 2 штучки, чтобы красивые. И да, верхний слой тоже заходит под этот профиль ток посадочного. Оставляя взор между плиткой и суммим профилем где-то 2 мм. Потом я хочу серым герметиком сделать его вот красиво. И уже по уровню все это выравниваем. Кстати, на помощь не подошли, так система СВП. Все, пока ступенька застывает, переходим к монтажу откосов. Крепить я буду на черненькие саморезики, вот такие сантиметровые. Крепить я буду стартовый профиль. Стартовый профиль крепится прямо в оконную раму, то есть прямо оконный профиль. Вот, буквально отступая от самого края, то по миллиметру по два. Сделать это не просто закрепить, поэтому приходилось что-то придумывать. Я использовал строительный уровень, то есть чтобы наживить ровненько и так ровненько вести. Иначе волнообразно этот стартовый профиль гуляет, без помощника вообще никак. Но мой бумажник сейчас спит, поэтому приходится работать уровнем или правилом. А чтобы это поставить, нужно было открыть окна. На улице зима, но по крайней мере плюс-минус 3, такая температура позволяла. Закрепили стартовый профиль, теперь берем туда и вставляем что-нибудь похожее на откос. В моем случае это будет сэндвич-панель, сантиметровая, ну, слегка муниципалитета. Отрезаю плашечку согласно ширине моего откоса. И уже потом вставляю стартовый профиль. Удобно вставлять с помощью какого чистого шпателя. Вставили. Готово. Теперь берем и та сторона, которая смотрит от окна к вам, монтирую ее на малярный скотч. Зачем? Потому что сейчас я забуду запенивать и ее будет распирать. Поэтому делаю такие малярные полосочки. Желательно их много понаделать сразу. Ну а теперь их нужно ровно по уровню прикрепить. Чтобы было комфортно, нужно эту сэндвич панель чем-то утяжелить. Я использовал обычные пассатижи. То есть пассатижи отдел на этот откос, его давило вниз и уже по уровню просто ленты контролировал высоту. Ровно по уровню выставил все эти малярные ленты и осталось только получается задуть. Не забудем также увлажнить газоблок и сам этот откос чтобы пена лучше схватилась. И запенивай. Да, кстати, запенил я только наполовину этого откоса, потому что потом пена раздуется, и там останется сделать только чуть-чуть. Вот сейчас пена раздулась. Видите, она практически дошла к краю. Теперь прям чуть-чуть сделаем еще немножко маленький слой пены. и э, экономим. Ну и в таком же полном составе крепим еще боковые откосы. Да, тут наверняка у вас будет а, несколько вопросов по поводу пеньки. Как я там измудрился, что я там придумал. Есть чем удивить, есть одно решение, я вам покажу. Да, действительно, там было нелегко, но кое мы там придумали. Ну а здесь боковой части также делаю стартовые профили, нарезаю также боковые сэндвич-панели, вставляю туда, И уже по уровню все эти сэндвич-панели выставляю также на малярную ленту, чтобы когда в будущем будет пена распирать, эти ленты удержали нашу панельку, и она осталась в ровном положении. В качестве зазорок-подпорок использую также эти треугольнички. Потом я их оттуда вытащу. Ну, все готово, тебе осталось только запенить. Также запеню наполовину, потому что ну, потом все раздуется, повылазит, и будет все это кошмар некрасиво. Все, запеню. Ну, вот так уже готово. Теперь, когда все это пена высохла, можно все это сдирать уже и готовится к наличнику. А вот подоконник сдирать не спешите, я поторопился. Его нужно сдирать вообще в самую последнюю минуту, момент, прям вот буквально перед взносом кровати. Все-таки на него там кое-что произошло, не будем огрузку. Поэтому, как совет, в самый последующий подоконник. Откосы, да, еще можно. Ну, откосы застыли, держатся. Остались сделать только облицовку, то есть наличники. Ну и потом прогерметизировать уже стыки. Вот я уже попробовал. Смотрится симпатично. Если его снять, там прям вообще кошмар. Ну, вообще, то есть некрасиво. Зато держится. Наношу обычный прозрачный клей. Специально для пластика. Почему прозрачный? Ну потому что потом, если сделать беленьким, будет некрасиво. Он может вылезать. Прозрачный, в принципе, на глаз не увидеть. И приклеиваю. В некоторых моментах, где очень большой получается зазор между самим газоблоком, то есть стеной и стены панелью, клея может быть недостаточно и приходится клеить прямо на сам паз, на который становится. Сам наличник. А вот уголок, наверное, самая интересная тема, как это будет делать. Сейчас покажу. Мы думали сделать ступенькой. То есть сам наличник погнуть и ступеньку. То есть вот так вот. Смотрится неплохо и симпатично. Когда я его засиликоню, я покажу камеру вблизи. В принципе, получилось даже лучше, чем планировалось. Ну и также тут уже по всему глупостному профилю собираю откос. Там ничего сложного нет. Делаем зазор. Под 45 градусов стыкуем и зашиваем. Хотя геморрой тот еще, потому что легко трескается, легко можно испачкать, легко можно погнуть. А это уже чистовая работа. Сначала я обычно делал примерку, а потом уже наклеил. Иначе можно будет накосячить. Все, застыковали, оставили, оно там слипнется буквально через полчаса, и уже можно силиконить, стыки и делать красоту. Единственное, вверху немножко поторопился, вверху очень большой разор получился, потому что делал я по уровню и окно, точнее, не окно, а пену расперло так, что буквально пол сантиметра еще торчали над облицовкой. Поэтому я потом это снял, хорошо сразу на клей не зажал. Я все это снял, потом закрасил, почпу и пока все это там застывает, переходим к монтажу. Какой там шпаклевка верпуща? К монтажу и силикони у него стыков. Тут нужно использовать малярный скотч, чтобы не испачкать наш крутой подоконник. Нет, я не про это говорю, что нужно снимать э, пленку в этот момент. Тут она в принципе не поможет. Просто когда в настройке обязательно что-то поставить на подоконник, он обязательно испачкается, поцарапается. В общем, подоконнику 3 дня, а там уже царапинка. Небольшая, но неприятная. С помощью малярного скотча оставляем между взорами буквально миллиметр. То есть именно касаемо подоконника и угловых откосов. Миллиметра вполне хватит. Ну и все. Вычищаем кисточкой все щели, желательно, чтобы это было сухо, точнее обязательно. Берем в моем случае акриловый герметик. И я его уносил сторону, в которой двигался. Таким образом, чтобы головка пистолета буквально вталкивала герметик внутрь, а не тащила с собой вот эту вот, скажем так, колбаску. Потом ее пальцем растирал То есть я, наоборот, ее выдавливал туда. Желательно, многие советуют использовать жидкую пластмассу, но стоит она дороже, чем мой подоконник. Это во-первых. Во-вторых, я ее почему-то в магазине здесь не нашел, мне посоветовали Акриловый герметик, который не желтеет и который до минус 40 цвета держит. Потом цвет у меня высохло. И то, что получилось, вы сейчас можете посмотреть. Показываю вблизи, что у меня получилось. Да, там еще нужно будет сделать затирку. Не обращать внимания. Там я сделаю затирку под цвет плитки. А что у тебя здесь? А здесь у меня верхняя панелька. Моего будущего шкафа. Поэтому тоже в обработке не берем. Верхнюю часть я подправил, как видите. Стык сделал, засиликонил. Боковые стыки тоже. и стыки тоже. Сам подоконник засиликонил. Поэтому, в принципе, получилось красиво. Ну и самый главный вопрос. Как там у тебя со ступенькой? Да все просто. Вот моя ступенька вблизи. Засиликоненная. Получилось красиво и аккуратно. К тому же это все будет за навесками, за цветами, и никто это никогда не увидит. Ну вот так. Ну а теперь рассказываю, что почем. Итак, минутка честности. Так вы вот смотрели до конца, вы молодцы. Тут я рассказываю только правду, только для своих. Итак, погнали по ценникам, с комментариями. Подоконник. Пластиковый, самый дешевый, полтора метра, 700 рублей. Стартовый профиль, три штучки, самый дешевый тоже, 300 рублей. Следующая панель, она идет куском 1,5-3 метра, этот кусок стоит у меня 2000, поэтому я использовал ровно половину, 1000 рублей. И наличник, то есть то, что наводит красоту, 3 штучки, 300 рублей. И еще, конечно, там было прочее, то есть акрилогерметик, 250 рублей, плюс прозрачный клей, 200 рублей, доблона пены и 200 грамм саморезов. Да, кстати, герметик и клей еще не кончился, но все учитывать нужно. Итак, как общий итог, смотрите внимательно, 3,400 ушло на окно площадью 3,42 квадратных метра. Если у вас окно метр на полтора, то, естественно, у вас будет пол суммы. то есть за полторы тысячи вы такой себе соберете. Ну, в принципе, вот и все. Осталась последняя серия, это уложить полы, и можно заноситься в компьютер, и будет тогда нормальная цыганская комната, как вы и, возможно, скоро будет стрип. Но об этом я напишу. Знаю, будет помощь с настройкой, как это все работает. Да и вообще, может, это полный бред. Но попробовать стоит. С вами был самостройщик Леха. Всем счастливо и хорошего дня. Пока-пока!